Это состояние очень вызывается большую энергию, большим напряжением, особенно боль в позвоночнике идет, и слуха потери при этих опытах, потери зрения, резкая потеря. Даже другой раз кто-то из ученых видит, что передвигается предмет, а я даже не вижу этого. Вот настолько сильные изменения в организме происходят. Я не могу вам никакой природы объяснить. Природы явления должны объяснять ученые, но не я. До сих пор окончательной ясности в механизме э, телекинеза, такого объяснения, основанного на процессах физических, до сих пор в сущности это еще не сделано. Хотя открыты удивительные явления, которые происходят во время этого опыта. Было открыто. Образование щелчков. Эти щелчки просто были слышны. И вот решили применить микрофоны. И действительно обнаружились такие щелчки. На манер значит, пулеметных, только беспорядочной. Такой пулеметной очереди. Когда она напрягалась, то можно было эти щелчки регистрировать. Визуально, поскольку с микрофона можно было подать на электронно-лучевой осциллограф. На этом осциллографе на экране видели, как эти щелчки идут один за другим импульсы. Это самый первый опыт, который позволил установить контакт с физикой этого любопытного явления телекинетического. Затем выяснилось, что у кулазины из рук вылетают комплексы молекул, и эти комплексы несут на себя заряды. Эти заряды могут быть зарегистрированы с помощью электрометра, расшифрованы. И тут выяснилось, что это полет физических частиц к А правда ли, что эти частицы могут вызывать у людей не очень приятные ощущения? При сильном напряжении кулазина или при длительном действии ее частицы, попадая на кожу, вызывают ожог в любой степени, вплоть до срубьев. Охлад да еще исчезнет. Это легкое жилище. Нарастает, нарастает. Быстро нарастает. Быстро, так, Прилично уже жили. Сильно, сильно взрослый. Это неприятно. Уже неприятно, да? Это, же не радостью, это уже не сразу все тоже пришло, я не сразу научилась этому. По несчастью. связаны были с болезнью. Были такие моменты, что у меня начали произвольно гореть очень ноги. Начинается ожог. Просто вот как -то. Ощущение, что горчичник, когда он очень свежий, молок сильно пошел. Однажды горели так обе ноги, что не знали, что делать. Терпеть можно? Пока еще можно, но... Все уже, даже в гоненаде? уже очень сильно. И потом вот мне муж сказал, что попробую вот эту энергию, это очищение, передавать на меня. Просто больно. Терпите. Терпите наука требует жертв. И когда я стала тренироваться, передавать это все на его, греть его, он почувствовал это, это такое явление тепла, ожога. Простое впечатление, что вот как к раскалённому я себя прикоснулся. Профессор Бродинский выдержал подольше, решил посмотреть, чем это все кончится. И потом неделю у него существовался самый струп ожоговый, засохший. Ощущение, как, ну как после ожога горчичника, я просто никогда не, так не, не был, не ожигался. Вот, но, очевидно, если вот, прислониться к утюгу, наверное, то же самое. Нечестных высказывает. Профессор Бойф, Нельзя сказать, что я верил в возможности. Наличие таких феноменальных, уникальных свойств, будь то и кулагина, будь и другой. Эти химические опыты, немножко из того, как Фома неверующий был переобращен в другую веру. Елена Сергеевна имеет способность воздействовать на пластическую массу таким образом, что оставляет на ней след. Тактические, дактилоскопические отпечаток. Прошу вас, пожалуйста. Воздействие на пластмассу заключается в том, что, как мы сейчас увидим, здесь будет помутнение меняется структура так а вы снимаете вас интересует что можно нанести на руку чтобы не смыла вода и не смыл спирт появились отпечатки эта пластмасса не боится кислоты, она боится растворителей чтобы он начать растворять растворитель должен быть в жидком состоянии а как удержится в жидком состоянии растворитель который был снят водой а потом еще и спиртом, вот контрольная пластинца. Я могу сколько угодно работать. Даже касаться ничего не получится. не надо. Может быть, хватит, да. Хватит да, у меня. Нет, хватит, Хорошо, а если растворитель на руках в твердом состоянии, например, порошок? Значит, Порошок, коснувшись этой вещи, ничего не может и сделать. Чтобы так. вещество про взаимодействовало, необходимо, чтобы оно было растворено. А мы имеем твердое вещество. Это не смываете? Нет, это можно как угодно. Давайте спирт, попробуем смыть. Угу. И тампончик мне, пожалуйста. Спасибо. Спирт. Осталось навсегда. Знаете, руки? Золотые руки. Какой кислоты нет у меня? Да. Нет, у вас нету магнитов возле талии а -а -а. где-то. Но магниты здесь не при чём. Мы начинаем опыт с ацетатными нитками. Ацетатная нить. Вот Помоги. она. Ну, да? Сергеевна воздействует... Нить порвется. Вы натяните данную кабранку наоборот, то она провисает. Я специально нить не натягиваю, чтобы не было впечатления, что я помогаю разорвать ее. Разрыв, который сделала Нинел Сергеевна, какой природы, я не знаю. Никто не знает. Вот это феномен у владения. Профессор Бализек. И нам повезло. Мы имели возможность наблюдать способности Неллы Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть, понимаете, они очень многообразные. Они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, там, сосудистые, опухолевые и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Милу заниматься лечением. Ну уж, что в в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались. Бывают такие случаи, когда уже стоит вопрос... Об ампутации нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. Не тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом, но сугерная имеет возможность восстановить проходимость сосудов и все потом обходится. Профессор, сегодня предстоит сложнейший эксперимент, и, может быть, не кто-то, а именно Кулагина будет нуждаться в медицинской помощи. Да, ее объективно выявляется тяжелейшее отклонение. Ну, за 3-5 минут бывает, допустим, что в сердечно-сосудистой системе давление у него повышается так, что наши приборы перестает определять его границы. Учащается пульс ну, почти до состояния патологического, такого трепетания предсердий. Но э, изменяется дыхание, изменяется кровообращение. Э, ну и даже такие вот происходят изменения, как резко повышается концентрация сахара. Резко увеличивается концентрация других биологически активных веществ. Вряд ли это бывает даже вот со спортсменами, выполняющими самые тяжелые физические упражнения. Сейчас мы посмотрим опыт, который, возможно, станет последним в практике Кулагина. Дело в том, что уже через месяц после этой съемки у Нинель Сергеевны случился обширный инфаркт. Третий в ее жизни что кто-нибудь решит снова проводить с ней подобные опыт В общем, вернемся к эксперименту. Эдуард Степанович, а все-таки как э, насчет возможного использования магнитов вот в этом опыте? Когда мы работаем, мы стараемся сказать, исключить всякие подозрения. Мы достаточно подстраховываем эксперимент, следим за каждым движением. Разоблачить с магнитом очень просто. В общем-то, магнит. выдаст себе многократно. Профессор Дуньев. Значит, есть предположение, что Геннадия э, Сергеевна в процессе своей работы излучает импульсные магнитные поля. Это предположение на свое время было проверено специальными измерениями. Вот В сегодняшнем эксперименте мы хотим эту точку зрения еще раз проверить. Для этого мы пригласили специалиста в области э, магнетизма, Эдуард Сипанча-Вершкова, и я попрошу его прокомментировать тот опыт, который сейчас мы так, ну Мы попытаемся измерить тот магнитный эффект, который Инель Сергеевна создаст своим усилием. Инель Сергеевна часто бывает довольно далека от того, что она делает. То есть нельзя подозревать, что она э, какой-то эффект заранее может сымитировать. Она работает по программе, которую ей сообщают в момент эксперимента. Она заранее не может знать обстановку, в которой это будет происходить. Она не видит заранее тех приборов. То есть она работает э, ну, вот так, в, в такой спонтанной ситуации. И при том... Несмотря на то, что и возраст, и силы не те, Нинель Сергеевна совершенно безотказно, бескорыстно, она, ну, я бы сказал, совершает свой рода гражданский подвиг. Сейчас видны только фоновые изменения, изменения лабораторного поля. Вот, обратите внимание, вот заметалась стрелка, это... об. Вот, вот смотрите, это совершенно... Вот, сейчас отклонения достигали... Ух, видите, никакие... Ни ни ни вот почти э зашкал, это... Да, это... Две с половиной тысячи грамм. Так, Нина Сергеевна, если вам трудно, можно не продолжать, потому что это и так слишком убедительно. Да, это... да. это вот обычно в режиме воздействия, <связывающие> поскольку прибор регистрирует только эффективные составляющие, <связывающие> ну вот наблюдаются такие метания стрелки, то есть это та картина, которую мы наблюдали не раз и раньше, ее трудно чем-то иначе <связывающие> ну, сымитировать, <связывающие> так что... Выразительно, внезапно. И Сергеевна, Сергей, все, все, все, все, все. Маша, до Христящего.